На самом деле мы выбрали э, Кобру еще в позапрошлом году, в 2016 -м. Мы начали этот процесс, изучали системы э, информационные для того, чтобы для себя найти оптимальный вариант. Вот, исходя из того, как э, э, РИФ Спулкова э, предлагает свой продукт, а это именно да, первый период, когда мы можем пользоваться продуктом, э, скажем так, изучая, понимая, подходит ли он нам, в каком объеме, все блоки и э, модули этой программы, вот, мы подбираем для себя оптимальный набор функций. Дальше согласовываем стоимость. И Для нас это было важно, потому что другие компании в основном предлагали ну, свои, скажем так, стандартные наборы модулей. Нам это не совсем подходило, исходя из того объема работ, который у нас выполняется в аэропорту. Вот. Что удивительного было во внедрении, но ну, в принципе, везде происходит все одинаково, есть люди, которые чем-то умеют пользоваться, линейкой, там, ручкой, калькулятором, вот, э, бумагой, вот, и соответственно им может быть не всегда удобно э, пользоваться чем-то новым, но э, наш коллектив, я считаю, что достаточно м, м, обучаемый, На вот первый период месяц-два им было сложновато понять, они при, скажем так, при, привыкали к интерфейсу, затем м, я даже могу отметить, что Процентов 40-50 сразу отметили, что нам это нравится вот, с точки зрения функционала, с точки зрения той эффективности, которая у нас в работе была достигнута. И, собственно, через полгода внедрения у нас весь персонал, который задействован в работе с Коброй, отметил, что решение руководства было правильно и все, так сказать, довольны.